По Афганистану я скучаю, честно говоря. По Афганистану, по Афганистану, я скучаю, честно говоря, Там бредут горами караваны, А в долинах рис и конопля. По Афганистану, по Афганистану, я скучаю, честно говоря.